Здравствуйте, уважаемые мои подписчики, мои читатели, ну, теперь, получается, уже просматриватели. Я очень рад, что воочию для вас э, могу предстать в живом, как говорится, виде. Э, сегодня, в этом видеоподкасте, я хочу продолжить э, тему э, на предмет, как выковать из собственных рук оружие, реальное и серьезное.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 Потому что на самом деле есть еще и ладонь, то еще и кончики пальцев, ну ките, там, да, локоть эмпи, там, ванто, там, уде, что только нету, да. Но самое частое это кулак. Так вот, акцент номер один. Имея в виду кулак и укрепление кулака, и выковывание из своих рук оружия и своего кулака. Этого вот оружия.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 Так вот, пальцы сжали, да, замечательно. Это разрозненные фаланги, мы их соединили, все замечательно. Они создали форму. А вот форму-то еще нужно определенным образом закрепить. Так вот, сразу после фаланговых да, косточек идут косточки пясные. Вот они короткие, они не длинные, такие, наверное, не знаю, там, по 3-4 сантиметра за пясно-фаланговым суставом каждого пальца. Вот сюда вот уходит, вот так вот такие, они, они по сути как косточка, как косточка фаланговая, только которая вот уходит значит, сюда дальше. Таким образом. Вот между ними, между ними находятся так называемые червяобразные мышцы, Мускулюс vermiformis. Вот. И масса других прочих мелких мышц. Если захотите, зайдите на мой ресурс www.budushin.ru в раздел ⁇ Анатомия ⁇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 Пшуто стали бить, пальцы друг об дружку стулись, тоже стало больно. Значит, ударили, пястыми костями, значит, ударили, да. Они самортизировали друг об дружку. Не закин... То есть, у них нету жесткой какой-то взаимосвязи. Они повредились друг об дружку. Поэтому кулак в ударах у неподготовленных людей повреждается, как я уже говорил, почти в 100% случаев. Дальше.